Бураном бурт прижат к земле. Неделю снежная стена, и полоса заметена, А мы мечтаем о тепле. И ледный домик к котель, Куда дорога завела, его по крышу замела. Хозяйка, здешняя метель, Здесь бесполезно уповать на наш авось, до да риск и страх. И мы в камбезах и унтах, неделю вынуждены спать. Здесь остается только ждать в буране малого окна, Не добралась и сюда весна, да здесь и летом лишь плюс пять. некуда упасть. седьмые сутки преферанс и у меня на мизер шанс две малки в прикупе в масть. Когда б с погодой так везло. Как нынче в картах мне везет, но за окном опять метет И в юго воет, как налог к большой земле прямой маршрут наш штурман десять раз нанес. Теорологи всерьез, нам обещаниями вруть. Мы бережем сухой пакой, как бы нам энзе не вскрыть, И мать погода нечем крыть, И бесконечно дом далек. Всегда нелегкий крест, и открывает экипаж воспоминаний всех багаж. Он может скраситься наш арест. Мы под арестом у пурки, и загрустил борт-инженер, ему бы к молодой жене, Да и другим здесь не с руки, и в кружке всем нальет по третий тост седой борте. И выпьем и молча из за тех, Кого не был полет. Урона борт прижат к земле. Неделя снежная стена, И полоса заметена, А мы мечтаем о тепле. С каждой песне связаны какие-то воспоминания, я эту песенку называю э, «Песенка про метеорологов». Это был 2008 год, гидроавиасалон в Геленджике. Я туда летал с русскими витязь, с витязями и со стрижами, это было ну, это просто море воспоминаний. И у меня там был концерт, и когда я там настраиваюсь, подходит ко мне женщина, я даже сейчас уже знаю, как ее зовут. Ну, О Ольга Красова, она была штатным метеоролог летной службы ТНТК имени Береева из Таганрога. А, вот она там занималась погодой. И она говорит, а вы на концерте песенку-то про метеорологов споете? А -а -а -а, у меня нет такой песни. Ну как же нет, метеорологи в серьезном обещаниями говорят, с тех пор эта песенка для меня стала песенкой про метеорологов.